Здравствуйте! В студии Евгения Фахурдинова. Вы смотрите «Новости русского мира», и я расскажу о самых интересных событиях этой недели в этом выпуске. Фестиваль «Таврида-арт» объединил жителей России. Москва празднует 873-летие. Шахматная гостиная прошла в русском центре города Старозагора. А теперь более подробно об этих и других новостях. Жители и гости столицы традиционно отмечают День города в первые выходные сентября. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось подкорректировать праздничную программу. Основные мероприятия пройдут в парках и зонах отдыха, а всего появится около полутора тысяч открытых площадок. Считается, что первое упоминание Москвы относится к 1147 году. Как сказано в древних летописях, именно тогда князь Юрий Долгорукий заложил крепость вместе месте соединения рек Неглинная и Москва. Удачное географическое месторасположение позволило новому поселению очень скоро стать одним из главных экономических и политических центров. В этом году со дня основания Москвы мы отмечаем 873 года. Как и прежде, праздничные мероприятия пройдут в первые выходные осени – 5 и 6 сентября. Однако привычный формат широких гуляний изменится. Из-за угрозы заражения коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин планирует ограничить массовые мероприятия. Концерты и представления пройдут сразу во многих парках города. Такие меры помогут не допустить большого скопления людей. Для традиционных вечерних салютов подготовят также десятки площадок в разных районах Москвы, поэтому насладиться праздником сможет каждый. Примечательно, что в этом году власти решили посвятить празднование Дня города музеям – главным достопримечательностям столицы. Посетить фестиваль Таврида Арт можно, не выходя из дома. В этом году зрителями живых площадок смогли стать только жители Севастополя и Крыма. Но для всех остальных организаторы подготовили онлайн-трансляции. Творческие мастер-классы, танцы и тренинги по актерскому мастерству – все это и многое другое ждет участников фестиваля «Таврида ар Он проходит в Республике Крым со 2 по 6 сентября. Деятели культуры, актеры, художники, волонтеры и самые активные представители молодежи уже в шестой раз встречаются здесь, чтобы поделиться опытом и принять участие в новых увлекательных проектах. Традиционно этот фестиваль становился центром притяжения для туристов. Так, в прошлом году его посетили более 90 тысяч человек. Однако сейчас формат мероприятия пришлось серьезно изменить. В качестве зрителей на фестивале могут попасть только жители Крыма и Севастополя в возрасте от 18 до 35 лет. Я участвовала в форуме уже несколько раз и всегда оставалась под очень большим впечатлением. Но если в прошлые годы форум строился в режиме различных школ, то с этого года это формат антишколы где стираются лишние границы между высокопоставленными экспертами и чиновниками и теми, кто только-только входит в профессию. Этим летом я съездила на киносмену форума, и мне удалось взять практикум по очень редкому навыку по сценической огнестрельной подготовке. Я училась работать в кадре с оружием, и теперь я жду свою первую роль в боевике». Перед входом сотрудники обязательно проверяют статус теста на коронавирус, а на саму площадку допускаются не более тысячи человек в день. Для того, чтобы каждый желающий все же смог присоединиться к творческому фестивалю, организаторы подготовили специальную программу. Она состоит из четырех блоков. Это телевизионный шоу-концерт к открытию, фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск катинг платформы «Таврида арт» и первый масштабный фестиваль креативных индустрий. Большая часть мероприятий транслируется в онлайн-формате. Гостей и участников проекта ждут интересные, Шоу ночные представления, кинопоказы и выставки. Ученики русского центра города Старо-Загора смогли познакомиться с ведущим тренером шахматного клуба, призером и победителем множества соревнований Мирославом Митьевым. На занятии дети узнали об истории этой логической игры и даже приняли участие в небольшом турнире. Игра про родитель шахмат пришла к нам из Индии. В Восточном государстве она называлась Чатуранга и внешне была очень похожа на современные шахматы. Такая же деревянная доска в клетку и резные фигурки для перемещения их по диагонали. Привычные женам шахматы появились в XIX веке. В это же время стали проводиться международные турниры, а игра стала неотъемлемой частью культуры. На занятиях в русском центре города Старозагора побывал президент шахматного клуба Марица Исток Мирослав Митьев. Он рассказал детям об известных русских и болгарских шахматистах, правилах и видах этой игры. С большим интересом ученики слушали рассказ и смотрели презентацию о воспитанниках шахматного клуба. В конце занятия ребята смогли проверить свои силы и сыграть партию с известным тренером. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Удивительную историю о культуре русского языка и его развитии во Вьетнаме прислал нам Фан Гок Ан из города Ханой. Наверное, все вьетнамцы, изучающие русский язык, знают доктора наук, доцента Гвен Тьет Мин, которая внесла мой вклад не только в распространение русского языка и русской культуры по Вьетнаме, но и в укрепление дружбы и развитие сотрудничества в сфере образования между Вьетнамом и Россией. Для нее русский язык – это судьба и нить, обтеняющая членов семьи. Я не знаю, чем гордиться. Наверное, гордиться тем, что я смогла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 Мои дочки. Вот вот Педагог солдат, приняла меня утром в конце лета в квартире, наполненной а русским колоритом. Здесь встречаются красивые могу, самовары, матрешки, чайный сервис, а также картины знаменитых русских художников. Доктор наук Датсень родилась в 1938 году в общине. Тинха, уезда Шантинг, провинции Куангай. В 1953 году она вместе с семьей пешком перешла на север Вьетнама, а потом училась в школе для вьетнамских детей в Гулинском округе Китая. В 1954 году 16-летняя девочка Нгуен Титмин была в числе 100 первых студентов Вьетнама, отправленных на учебу в Советский Союз по распоряжению Хашимина. Можно сказать, что... Россия дает мне образование. Поэтому я не только люблю, но и очень благодарна России. Без нее, без русского народа и без русского языка я не стала бы сегодняшним mm. педагогом и ученым. И можно сказать, что русский язык я люблю, потому что он как раз открыл mm. мне весь мир. Когда мы за полтора года изучали русский язык, мы уже смогли читать и стихи, и произведения на русском языке, и э, в оригинале. И не только русскую культуру, русскую литературу, но и зарубежных э, авторов. Все, э, с античной литературы до сегодняшнего. Поэтому русский язык для меня это ключ к знанию.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 Всего доброго и до свидания.